Инициатором выступила вдова артиста. В минувшие выходные появилась информация о том, что эстрадному певцу Иосифу Кобзону планируют установить памятник в Оружейном переулке, расположенном в Тверском районе Москвы. Ожидается, что из городского бюджета на это будет выделено около 52 миллионов рублей. Накануне вдова артиста Нелли Кобзон прокомментировала новость. По словам Нелли Михайловны, установить монумент было ее инициативой. Несмотря на то, что Нелли Кобзон уже долго добивается установки памятника. Лично с ней по этому поводу в последнее время никто не связывался, вы знаете, я это впервые слышу. Планируется он уже три года, но пока ничего у меня нет, никаких на руках данных, никаких бумаг, ничего. Это я общаюсь по поводу установки памятника, хожу, как бы инициирую это. Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет от онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении многих лет. На момент смерти у легенды советской эстрады была уже четвертая стадия рака. Церемония прощания с Кобзоном состоялась 2 сентября 2018 года в концертном зале имени Чаковского в Москве. На траурное мероприятие пришли более 6 тысяч человек, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса, политические и общественные деятели. Одним из первых, кто почтил память певца во вторую годовщину его смерти, стал Эммануил Витарган. 80-летний актер и режиссер опубликовал архивное фото с артистом, вдовой певца Нелли Кобзон и своей супругой Ириной Млодик, посвятив другу семьи трогательные слова. Напомним, знакомство Иосифа Кобзона и Нелли Михайловны произошло в 1970-х годах. К тому моменту артист уже был дважды женат. Первой избранницей Иосифа Давыдовича стала Вероника Круглова, с которой звезде отечественные эстрады так и не удалось построить семейную жизнь. Во второй раз Кобзон связал свою жизнь с актрисой Людмилой Гурченко. Впоследствии она утверждала, что этот брак был ошибкой. Что касается Кобзона, то он мечтал встретить женщину не из шоу-бизнеса. Нелли Кобзон, которая была младше мужа на 13 лет, подарила ему двоих детей, сына Андрея и дочь Наталью. Болезни, последующие за ней смерть Иосифа Кобзона стали настоящим потрясением для Нелли Михайловны. Иосиф Давыдович и его жена до последнего надеялись, что врачи смогут ему помочь однако этого не произошло. Вдова артиста долгое время не могла прийти в себя от потери. В этот момент ее поддерживала семья. В браке с Кобзоном Нелли Михайловна прожила больше 40 лет. Со временем Нелли Кобзон снова начала появляться на публике и общаться с журналистами. Также вдова артиста посвятила себе развитию благотворительных проектов. В основном Нелли Михайловна работает с фондом, который при жизни организовал Иосиф Давыдович. К слову, время от времени имя Нелли Михайловны появляется в светской хронике в связи с давними судебными разбирательствами ее покойного супруга. Дело в том, что Кобзон часто оказывал финансовую помощь нуждающимся и любил делать щедрые подарки, что иногда приводило к плачевным результатам. Так, еще в 2016 Кобзону пришлось подавать в суд на бывшего друга Вагифа Писахова, которому он одолжил 25 миллионов долларов. В итоге истцом по этому делу стала 69-летняя Нелли Кобзон.